Приветствуем вас в рамках Свиридовской арт-экспедиции. Это второй этап этого уникального проекта «Триумфальные звоны». Помимо той церковной музыки, вот колокольня, которая существует, традиционной, да, которую надо исполнять на колокольне церковной, вот, в, в, в такой походный звонится, а это, конечно, приобретает больше. широкий ну, э, объем, скажем так, объем. Ну, и смыслы там другие заложены, и образы тоже другие.